Всем привет, меня зовут Лера Искевич, и это мой новый влог. Всем привет. Одному человеку уже интересно. По-моему, на реальных событиях Сейчас будут лайфхаки. Это жесть. Let's unpacking begin. Я, Лера, из будущего. Я не ем фахар. Перемешаться. Я начала получать... Я получила одно сообщение, вообще по факту. Получила одно сообщение в Телеграм о том, что когда выйдет э, новый влог с Варшавы, предыдущий был интересный, и я такая... Одному человеку уже интересно, да, когда будет новый влог, значит, может быть, и имеет смысл его снять, и я, в принципе, за такой движ. Я все время хочу что-то начать записывать на канал, но у меня недостаточно мотивации из-за, наверное, из-за не такого сильного ответа от аудитории, скажем так. Но в любом случае, мне нравится вообще, как бы, я люблю смотреть чужие влоги, и мне нравится момент того, что я каким-то образом документирую свою жизнь. Плюс сейчас, я думаю, в моей, опять-таки, жизни такая метаморфоза происходит, я чувствую, что во мне внутри происходит очень много изменений. И это, короче, приятно, что я могу записывать влог, делиться чем-то с вами, а вы в ответ можете делиться чем-то со мной. Так что... Это начало. Из последних новостей это то, что я хочу постричь себе каре. И вообще я сегодня записана была на, на 17.30, но мне сейчас позвонили, сказали, мастер заболел. И вот такие, Лера, нет, не стригись, не надо, стоп. Но я вам хочу сказать одно. Мне нравятся мои волосы, они красиво выглядят, я их очень долго растила, конечно, мне там не нравится, допустим, что они не очень густые, то есть вот это все, что есть, сейчас они выглядят плотными, поверьте, всегда со стороны мы видим, знаем лучше, но когда ты сам на себя смотришь, у тебя немного... Другие ощущения себя, ты смотришь на какую-то девчонку и такой думаешь, блин, у меня такие шикарные волосы, а она думает, блин, у меня такие фиговые волосы, и это вот, в этом заключается жизнь, но я хочу постричь волосы не потому, что они у меня плохие или что-то с ними не так, я как будто уже не чувствую себя вот в этом формате, то есть девочка, миленькая, с длинными волосами. Вот. То есть раньше у меня был четкий образ, я представляла себя, у меня даже была, кстати, картинка на голове, что я на сцене светит Софи. Фу, это жесть. Я это просто перед сном представляла, чтобы вы понимали, какой-то определенный период времени. И у меня реально вот такой длинный волосы, они накручены вот такой вот волной. И это все видно, ну, как-то по теням. И вот я себе так представляла, но... Сейчас я в большинстве случаев почему-то себя так не чувствую, и поэтому мне очень хочется внешне тоже как-то измениться, не просто концы, хотя, может быть, это тоже выход, знаете, хотя бы вот так вот, чтобы, ну, короче, длину все равно в большинстве убрать. Но мою запись отменили, перенесли на субботу, а это значит, что есть еще время миллион раз передумать со мной. Как-то так рассказала, что болит. А сейчас пойду убираться, потому что мы давно не убирались дома. Мы — это я. Да, и надо пропылесоситься, хорошенько протереть все. Не хочу это делать. Я, я вот чаще убиралась раньше, признаюсь честно, но в последнее время я сижу много за музыкой. Такая я молодец. А когда ты как бы бизнес то время уборка становится чуточку меньше. А у меня еще в приоритете готовка для себя, любимой. Ну и для нас. Опять-таки из-за питания, из-за диеты. Я не ем сахар. Еще один апдейт. И поэтому как-то на уборку времени нет. Надо убрать. Скорее уже не иду на стишку. Начала смотреть сериал на Netflix, на Netflix. Очень нравится. Такой простой, забавный плюс Он, по-моему, основан на реальных событиях. Я такое люблю, потому что в последнее время... Я все, чтобы не хотела посмотреть, я ничего не смотрю, потому что мне все было неинтересно. А тут я смотрю, он и я такая: "Привет". Сейчас будут лайфхаки. Видите этот белый налет на черной раковине, чтобы он не появлялся какое-то долгое время, я увидела лайфхак. И он заключается в том, что нужно сначала помыть раковину, а потом намазать ее подсолнечным или оливковым маслом. И я так уже делала. Действительно, очень долго раковина оставалась черной, без следов, поэтому сейчас время обновить. Итак, я помыла ее, протерла, и сейчас буду натирать масло. Вот видите, она высыхает и опять становится такой, обычное подсолнечное масло. Набираю на салфетку. Ну вот наш результат. Я думаю, если сравнить до после, там будет большая разница. Очень красиво. Спасибо. Мне осталось пропылесосить, запустить стиралку и убрать белье с сушки. Я прив... э... И я прервалась ненадолго, чтобы испечь мой любимый пп без сахара, с протеином и с бананом кекс. Я вам его покажу. И, может, вообще в этом влоге потом э, покажу вам его рецепт. Я его обожаю. Я просто в какой-то момент, мама приезжала к нам, и я делала его каждый день. Не было дня, чтобы я его делала два раза? Вроде бы не было, но он мне очень сильно нравится, и он полезный. но ну, в плане, он не вредный, там нет сахара и нет муки. Готовим вместе с Валерией Яскевич. Всем привет! И с вами я, Лера из будущего. Не такая эгоистка, как Лера из прошлого, потому что я вам покажу рецепт своего супер-классного кекса, который я просто обожаю. Возможно, вы также начнете его обожать, так что осторожней. Если вы вдруг хотите получить кекс в зависимости, как я, то продолжайте смотреть. Что нам понадобится для кекса из базовых продуктов? Есть еще не базовые, потому что вы можете добавлять туда всякие штуки и его модифицировать, что тоже классно, поэтому... Больше. Это овсяные хлопья у меня, долгой варки, варится где-то 15 минут. Яичко. Звезда нашего шоу банан. Можно любой. Я и супер-зеленый добавляла, так как очень хотела, и не было времени подождать, чтобы он изрел. И супер суперзрелый тоже добавляла, потому что нужно было спасти пацана. Ну, Не знаю, как вы, но я в любую выпечку добавляю щепотку соли, чтобы она не была постной, чтобы у нее появился вкус. Так что щепотка соли. Порошок для печенья. А, попросту говоря... А как-то попросту говорю. <смех> Разрыхлитель. Немножко молока. Также я еще добавляю протеин. У меня веганский карамельный. Я в них вообще не разбираюсь. Я заказала этот, потому что он был а. Относительно дешевый. Такого размера. И б. Карамельный вкус. Мне показалось это прикольно. Чтобы вы понимали, вот, вот так вот с водой я еще ни разу не разводила протеин. Не пробовала. Выпечки мне очень нравятся. Также сырники добавляю. Как дополнительные опции на сегодня у меня будет корица и... Кокосовая стружка. Также вы можете добавить какао-порошок в ваш кекс, тогда он получится более шоколадным. А, а забыла дополнительная опция. Также ягодкой на торте, а точнее ягодкой в нашем кексе, могут быть замороженные ягоды. У меня, как правило, это малина и черника. Очень их люблю. Очень мне нравится, что добавляют такую кислинку. Иногда вот эту вот сладость разгоняют попить. Итак, перед тем, как начать готовить, я, конечно же, поставила духовку на разогрев. Я оставлю ее на 200 градусов на режим вверх-вниз или, знаете, режим вверх-вниз с вентилятором. Не знаю, какая разница между этими режимами, но мне почему-то кажется, что на вентиляторе все больше более провентиляторивается. Давайте, наконец-таки, приступим к готовке. У меня есть напольные весы, но я Какие? Девочка, у меня есть кухонные весы. Просто для чистоты эксперименты. вам буду говорить, что сколько весят, потому что сейчас я все делаю на глаз. На глаз! Первыми у нас идут овсяные хлопья, так как я этот рецепт нашла в инстаграме, то я точно помню, что хлопья должна быть 40 грамм. Я иногда и больше сыплю, зависит от настроения. 47 получилось. Ну кто я такая, чтобы этому сопротивляться? Следом я сразу же сыплю щепотку соли. Я сейчас на секунду подумала, а сахар? Но в этом рецепте нет сахара. Порошок для печенья сыплю... Порошок для выпека, Короче, вы поняли, разрыхлите. Сыплю на глаз. На глаз. Не очень много, знаете, реально не очень много. Так, чисто. Чисто для уверенности. И синамона тоже сыплю на... Осыплю, ну как еще сказать, конечно на глаз, сколько нравится Мне нравится вкус крицы, поэтому я ее её... не жалею Так, овсянки у меня в этот раз получилось 47, хотя по рецепту 40 грамм Сколько же у нас будет нашего прата и Кстати, мне очень нравится перед залом есть этот пирог Еще есть уроки своей Вот такую вот ложку и наберу. Две ложки это 28 грамм, а одна ложка, сейчас скажу, 13 грамм. але я смешиваю сухие текстуры вместе, чтобы они лучше перемешались. После чего вбиваю яйцо Уже не буду выпендривать, как я одной рукой их бью, потому что обычно это заканчивается скорлупой в моем кексе. Ну, когда я выпендриваюсь, когда не выпендриваюсь, все хорошо. Банан. Иногда... Я смотрю по настроению, так как банан отвечает за сахар и протеин здесь отвечает за сахар. Могу половину добавить, но чаще всего мне нравится вкус банана. Все полный банан, ну, полный, полный. И наливаем молочка. Как бы нам измерить с вами молоко? Ладно, я примерно помню сколько. Блин, это другая чаша, ну Ради вас. Это где-то 60 мл молока. Ну, я походу добавляю миллилитров 7. Подождите. Вот так. И зря лучше миллилитров 60 добавить Если он будет больше, если чуть больше линете молока, ничего страшного У меня как-то такая жидкость смесь получилась Я уже думаю, ну все, это точно в текст не соберется Но что бы вы думали, что вы думали Собралась Ну, в этот раз у меня смесь получилась жидковатая Как вам показать, видите, достаточно она такая вот я передумала добавлять кокос. Форма для запекания у вас может быть любая. У меня есть вот такая вот силиконовая, Мне ее купила мама, когда я сюда приезжала. Она для этих, для булок, как я понимаю. Я спокойно запекала в такой керамической тарелке. Наверное, керамической я не разбираюсь, если честно. А, просто тарелка, которую точно можно разогревать в духовке. Приступаем к сборке. Переливаем нашу смесь в текстницу кребовым ложкой все, что по праву наше. И сейчас вход у нас идут с ягоды. У меня немного осталось малины. Не Блек. Даю ягодам перемешаться с моим кексом. Теперь все эту красоту отправляю в духовку где-то на 20 минут. Обычно пишут время приготовления примерно 15-20 минут. Я предлагаю вам самим следить за кексом. Однажды я его выняла чуть раньше, и он получился у меня как брауни, очень жидкий внутри, но хрустящий снаружи. Тут каждый, как говорится, любит по-разному. Поэтому сами для себя решите, какой вариант вам нравится больше. А пока я отправлю наш кекс отдыхать. Очень важно дать ему остыть хотя бы немного, чтобы он легко отстал от формы и, ну, подсобрался. Вот мой кекс. Мы его сейчас вынимем, вынимем, вынимем, вынимем и перевернем. Я как раз закончила уборку, допылесосилась, домыла все, что хотела. За это время как раз кекс приготовился, и я думаю, я его как раз с может, и весь, может, чуть-чуть... Сегодня впервые добавила в него манго замороженное. Не знаю, как будет по вкусу, но надеюсь, что нормально. Вот так вот он выглядит. У меня Я в него еще добавила замороженную мангелину, манго. И в этот раз в само тесто я добавила еще половину яблока и половину банана. Обычно я банан целый добавляю, но мне захотелось яблочного вкуса. Но он, он такой красивый, посмотрите. И это все. Мне еще пришло уведомление, что пришел мой штатив. Я еще один штатив заказала на Амазоне. Есть у меня такой. Я его тоже заказала на Амазоне. Я думала, что он будет высокий, но не такой здоровый. Я не знаю, видно ли вам, но он очень большой. И он в рост раскладывается очень сильно. То есть вот так вот он выглядит. Достаточно большой. И минус в том, что он не помещается в сумку. А мне именно хотелось штатив, который как у меня был, который я потеряла. Поэтому придет штатив. Вернее, он пришел, мы его заберем. И еще пришла плойка, мы ее тоже заберем. <музыка> Решила сделать себе маникюр и скоро будут менять покрытие. Быстрее делать покрытие, когда ты до этого делаешь маникюр, так как у меня на все про все сам маникюр с покрытием часов 5 входит. Поэтому я могу снять ногти и сделать маникюр в один день, а делать покрытие уже в другой день. Вот, но снять я пока делать не буду, а вот кутикулу приберу. I dad. I'm Сейчас будем открывать все. Let's unpacking begin. Тут должен быть штатив. Я уже и честно не помню даже в каком его цвете заказала. Наверное, в белом. Хотя зачем? Если он будет таким, как предыдущий, будет офигенно. Но он уже точно поместится в мою сумочку. И то, что упаковка целая, это тоже плюс, потому что я заказывала с Амазона. Вообще, первое, что я заказала с Амазона, это они на Новый год в подарок переходник э, на MacBook. И, ну, чтобы много разных выходов было. И там упаковка пришла, просто в нее как будто пальцем тыкнули, и она была сзади проломана, я думаю, блин. Хоть бы работала. Очень много бумажек, кабель. Окей, малюсика. Он немного другой, но очень добротный. Все. Ну ладно. Ладно, это неплохо. И второе, это плойка. Еще одну спросите вы? Да. Потому что на день рождения мне подарили тоже одну плойку Бэбилис. Мне подарил Лёша. Анин мужчина. И она мне нравится, но у нее большой диаметр. А это значит, что у нее больше такие очень укладочные локоны получаются. Они выглядят больше как такая легкая волна. А иногда хочется прям, ну, чтобы кучеряшки были. Но не супер мелкие, да? Поэтому я заказала 25 миллиметров плойку. 140 злотых, это не так уж и много, да. Классная плойка. Всем привет, меня попросили поздороваться. В общем, мы, св... мы встретились с Пашей. Идем в золотой трассы, потому что ему год назад, на его день рождения, на работе подарили сертификат футлокер. Где он все никак не может себе никакую обувь купить, ему все не нравится. А мне очень даже нравится. Поэтому мы идем мне за кроссовками, Наверное. если там будет размер. Я их уже мерила, я уже знаю, какие хочу. Мне нужен 38 размер. Пойдем, найдем. Красиво. И тепло, кстати, на улице. О -о -о -о. Вау, это что? Нью-Йорк? Таймс-сквер. О, oh, oh. это что, ворса? Таймс-сквер. Видите, это недовольное лицо. Не оказалось моего размера. Не mm. no, буду спускать. Сакс.